Russia. Всем привет! Мы приехали из Москвы в Петербург на майские праздники. Это традиция такая ездить на майские праздники из Москвы в Петербург. Ну или обратно из Петербурга в Москву. МожетUDE. Вообще традиция отмечать майские праздники в России очень интересная. Мы начинаем отдыхать 1 мая, это День солидарности трудящихся, и заканчиваем 9 мая, это День Победы. 1 мая — это еще праздник весны и труда, но весной и не пахнет. Петербург нас встретил снегом и порывистым ветром. Хотя, впрочем, чего еще было ожидать? Солнце, что ли? Не смешите. Интересно, я точно в Петербурге дохожусь. Итак, мы вышли на Невский проспект и сейчас попытаемся найти кого-нибудь, кто не турист, чтобы задать пару вопросов о языке. Пошли, пошли, кошечка. что, мы прошли уже примерно половину Невского, и пока не встретили ни одного петербуржца. Здравствуйте, извините, пожалуйста, а вы из Питера? Нет. Нет. Но мы продолжим искать. Оставайтесь с нами. Это не прямой эфир. Никто не хочет с вами разговаривать, наверное, потому что сейчас утро, холодно, и мы находимся в Петербурге. Это самый депрессивный город в России. Здесь правда все какие-то грустные, не то что в нашей Московии. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вы из Петербурга? Молчит. Ничего не говорит. Наверное, из Петербурга все-таки. просто отвратительное просто ужасно ребят не уделить пару минут нам пожалуйста скажите какие вот пять слов для иностранца нужно знать чтобы вот приехать в петербург и все у него было хорошо макдональдс макдональдс метро банк какое ваше любимое место в петербурге Парк успеть памятник феликсу дзержинскому Итак, мы пришли к памятнику Дзержинскому. Здесь действительно очень красивое замечательное место. И открывается очень здоровский вид на Смольный собор и скейтеров. Назови пять слов, которые иностранец должен знать, когда приезжает в Петербург. Каких-нибудь таких специфических слов. Ну, это классические, только если фразы «Как пройти». Здравствуйте, как дела? <смех> До свидания, я не знаю. Канал, достопримечательности, э, мосты, я не знаю. У нас их много в городе. Какое твое любимое место в Петербурге? Ну, я родился в московском районе, и мое любимое место такое с детства – это парк Победы. Э, ну, как именно парк который рядом с метро Парк Победы, вот, я его очень люблю, и каждый раз я приезжаю туда, но я уже не там живу, вот, чувствую себя как дома, такое приятное место. Ну, про замечательно Степан нам рассказал про свое детство, про историю свою поведал, и... Красиво. Действительно замечательные слова для Петербурга, например, «Достопримечательность» или «Мост» или «Канал». Очень специфичные штуки для Петербурга. Погнали дальше. Ну что, мы приехали в Парк Победы Место действительно замечательно Здесь очень красиво, много воды, зелени Местные гуляют здесь, отдыхают Туристов практически нет Поэтому мне кажется, что как раз если вы турист То вам стоит сюда приехать и отдохнуть как следует Какие слова, по мнению людей, которые живут в Петербурге Или пребывают здесь временно, нужны для иностранцев Вот именно в Петербурге? Метро, жетон, развод мостов им же нужно будет как-то добраться да. в другую сторону, правильно? Да. Белые ночи. Ну не знаю, зачем им это, правда? Mm -hmm. О, у вас белые ночи, красные. И еще такой вопрос. Вот такое ваше любимое место. Галитс Лопс, мне кажется, прикольно, там да, да, прикольно. Да, да, отлично. Это выражает атмосферу Петербурга. Там, да, уже получается, да, а, да. вообще да, не отремонтированное здание, вот да Нас задавят сейчас. Вот оно как было, так там все и оставили. И покушать можно в Севилле. Замечательные девушки. А, действительно в петербурге очень много лофтов и мы должны просто должны съездить в один, в один из них голицын лофт там действительно очень круто и заодно посмотрим на то что такое лофт и на культуру лофтов погнали Что мы дошли до колецен лофта и дверь вот эта вот маленькая сейчас мы в нее пройдем посмотрим что там внутри итак мы внутри лофта лофт это место с куча разных магазинчиков местных кафешек, и все они находятся внутри старых заводов или каких-то предприятий. You, you know. you, you, Слова, которые нужны иностранцу, чтобы нормально существовать в Питере. Бахилы. Пахилы, зонт, пышки, шалы, шалы. И еще нам нужно одно место. Вот ваше любимое в Петербурге. Такое не туристическое. Да, да, я знаю это место. Волки-модники. Волки-модники. Вы там работаете. В озерках, кстати, неплохо. Красивые озера. Но станции туда нельзя еще рано. А, кафе Маяк. Да, в маяке обязательно возьмите солянку. Так. А, портвейна, Массандре, и что еще? Ну и, и Куарс 200. Вот, и посидите там пару часов, там начнется какие-нибудь представления уже минут через 15, с вы зайдете. Отлично, да. Ну чего, мы пришли в кафе «Маяк», сейчас пойдем посмотрим, что же там. Если вы хотите попасть в такой жесткий русский бар, где не удастся, скорее всего, расслабиться и почилить, то вот вам сюда. Здесь... Прям такой настоящий русский бар с русской кухней, с водочкой, в общем, все как надо. Поснимать там особо в Маяке не удалось, но мы нашли пару ребят, которые вышли из кафе, и мы зададим им несколько вопросов. Вот, ребят, смотрите, arguing. мы приехали в Петербург, чтобы узнать вот специфичные слова для Петербурга, который должен знать иностранец, чтобы здесь сориентироваться, как-то пожить и вообще все понять про Петербург. <с Harvard> Спасибо, это интересный вопрос. <с> deuc, <п finishes> так. Mm. Mm. <свес> Шаверма. Шаверма, так. Самое, да. что первое на ум приходит. <свес> ну, мы сами просим на <свес> Откуда? <свес> Сибирь. <свес> а, да, я тоже... <свес> <свес> <свес> с кем? А, если не ты... <свес> земляки вот так вот бывает в петербурге вот в россию нашей большой корюшка у нас такого вообще нет корюшка замечательное слово типа вот что здесь есть вкусно солянка вкусная солянка ведь. там кстати ее рекомендовали попробовать здесь солянку но карты не принимают очень плохо вчера какой-то тип пьян разбивал автомат потому что теперь карты не принимают когда я приехал в Питер первый раз, меня чуваки пьяные потащили именно сюда. Сказали, что Боярского можно встретить. Ниху... Встретили? Нет, так не встретили. Нет. Боярский такой э, русский певец. Какое ваше любимое место в Петербурге, кроме кафе «Маяк»? Мы просто вставляем Граждан. Это где? Гражданский проспект. Гражданский проспект. Метро. А что там? Посмотри. Ничего особо. Я просто там живу. Тебе нравится? Да. Спокойно. А мы поедем снимаем. поснимаем. Обязательно. Муринский парк заезжает. Очень красиво. Итак, мы приехали в парк на станции метро гражданский проспект погодка честно говоря не очень приятная но здесь есть на что посмотреть это аккуратные тропинки зелень а делайте шаг туда и там что правильно панельные дома петербург это не только красивые дома но и вот такой простой жилой район спальный но сейчас прямо отсюда мы поедем в парк 300-летия победы как вот первая девушка нам сказала что туда стоит съездить и я сам туда давно хочу съездить уже так что поехали туда здесь к сожалению очень мало людей мы никого не смогли найти но ничего страшного мы зато побывали в таком месте теперь вы о нем тоже знаете поехали в парк Итак, мы приехали в наш последний пункт, парк трёхсотлетия Петербурга. Это место очень крутое, вам точно стоит сюда съездить, потому что здесь есть все. Во-первых, здесь замечательный парк, с другой стороны пляж и залив. Очень много воды, и вдали вон там есть лайнеры. Я никогда не видел раньше лайнеры, очень красиво. В таких зданий, как вот это, похоже на Окса урона, и многие так его действительно называют, ну, в Петербурге, в историческом центре такого не встретишь, и выходишь за парк, а там стоят просто обычные дома, многоэтажки, где-то панельные дома, и это довольно необычно для Петербурга. Ну что, мы с вами прощаемся, мне кажется, что мы очень здорово с вами попутешествовали по Петербургу. Нашей задачей было показать Петербург не таким, как он в буклетах, а так, как его видят люди, которые живут здесь, и, по-моему, у нас получилось достаточно живо. Мы посмотрели Петербург глазами жителей. И это, мне кажется, бесценный опыт. И если вы турист, приезжайте в Петербург. Сначала обойдите все места, которые у вас есть в буклет. Если сходите в Эрмитаж и... Очень многие другие туристические места популярны. А потом просто отправляйтесь, путешествуйте, э, приезжайте на станции метро, на которых вы никогда не были. Просто спрашивайте, опять же, у людей, какие места им нравятся. Приезжайте туда, смотрите и узнаете реально очень много нового. Мы, потому что мы сами в Петербурге не первый раз, но именно в этот раз мы узнали его совершенно... С другой стороны, по другим углом на него посмотрели, и этот опыт реально бесценный. И на этом мы прощаемся с вами, встретимся мы с вами уже в других городах России и обещаем, что будет также клево и интересно.